Эй, так, всем привет, народ. Э, вторая серия по Atomic Heart. Смотрите, просто серии. Ну что, я три раза уже перезаливаю, блин. Сегодня я еще перезалью. Смотрите, режим для стримеров как бы включен, да? Радио. Вот, наверное, из-за него больше проблем. Я сейчас выключил кем в нулину. Кто будет записывать, рекомендую, наверное, сделать также. Ну и, короче, что? поставил ограничение FPS 60, потому что я записываю через из Вот. Надо, как бы. Чтобы там было не 144 а. Так, уверен, да. Вот такое значение, чтобы не было там каких-то мелких подладьиваний всякого прочего. Давай продолжим игру. Мы разбились в прошлой серии, поднялись, схватили топор. И сейчас будем смотреть, что дальше будет происходить вокруг нас. Ну, кстати, что нравится, мне что тут быстро загрузли. Вот достаточно такие вот недолгие относительно. Не ожидайте животных, что-то там предприятие там было, постарайся не поднимать много шума. Окей, постараюсь. Волшебник, я по три прием. Петри? Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня Подарка. все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель. Центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Окей, так будем Петр Петрова. Сергеевич, объект операции Виктор Петров. Объект должен О, быть, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. кто успел ебать роботов написать? А, то есть он как бы бежит по умолчанию, но когда я нажимаю штык, он просто так э, подпрыгивает. Блин, а как он этот режим делал? А, Е, В, З, Z, блядь, F. Нет, ладно, F. Окей. О, свинка. Смотри, как хрень у меня есть. Мистер свинка хороший мистер, мистер синдром. Кстати, животных, я так понимаю, не тут роботы эти не трогают. Их цель это вот люди. Вопрос, откуда здесь, Блин, в принципе, свиньи взялись и курицы? Здесь вроде каких-то машин для перевозки животных я не вижу. О? Все, достаточно двух попаданий по голове. Ты же не встанешь. Что он будет делать? Ну я не думаю, что он опасен. Окей. голову у них будет отлетают быстро ладно мало ли починишься Что, шпунь, не любишь а? ну, пополам вот так вот Чёп уж наверняка А в трейлерах они там вроде это, эти роботы были как опасней то ли? Не так быстро отлетали Не наш себе! Ебать! Эй, перчатка! Слушай, вас майор. Что известно об объекте заданий? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилы в качестве заключенного. Понятно. Хм. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса воевов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. А, то есть вот так вот прям замах. Это же... Эй, мужик, сиду. ты там живой? Там, блядь, и робот сидит. Что, не видишь, что ли? Это ловушка, братан, блядь. Ну Твою ты дури, че, Середок мало. Пошел нахер, сука. Оно здесь ты рот разъярил? чуть не нахлебался там. Руку давай. Я, думаю, он там был по башке бы. бы. Снул бы этому Эх, роботу. Будь внимателен. Вокруг, сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Я за что молодой. А ты вообще откуда? Да, так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я. Я Зина. Мама Баба Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно.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 Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Вправо, дебил, блядь! Вот так, а я их пока содержу. Ты точно, блядь, КГБ-шник? Мать, да ты при арсенале, блядь! Ты чё, задумал? Так, два дня бы мне покой не давали. О, два дня? Я. Мы в два дня валялись. Что, чтоб собаки драли, Ну, взяли папки с Так... А это у тебя откуда? Ты мало. Может лучше я. Глух, держи. Ах, а я уж тут сама. Мы попали в комплекс. Блин, а бабка там еще где? Короче, я такой довольный, блядь. Думаю. Короче, уже записал серию. Вот. За мной тут дверь закрылась. Мужика тут передо мной утянула вот эту воронку. Хотела я, короче, нормально загрузиться, но минимальное сохранение доступно только вот отсюда вот. Вот, вот это место, вот это вот точка. Уж здесь такие типа сохранялки, и наподобие дарсоса у костров только здесь немного по-другому. Вы потом все сами увидите, не буду спалерить. Вот. Мужга, короче, утянула, нам дали дробовик. То есть. как, мужика утянули, а дробовик у нас остался, по сути, в руках. Вот. И, собственно говоря, продолжаем дальше. Я не знаю, я сейчас перезаписываю. Я уже тут плюс-минус знаю, где тут что находится, кого мы тут встретим, где... Вот, короче, сохранялки, о чем я говорю. Безопасные зоны. Вот. Я не знаю, у меня, в принципе, все эти сохранения есть. Мне сейчас пользоваться и смысла нету. Вот только подлутаться. Вот так вот тут наевку Лутаешься. Ну, погоди, давайте посмотрим. Ну, погоди, чуть-чуть. Чутка так прям совсем. А запись, мне кажется, у меня прервалась из-за того, что... Параллельно, короче, рендерилась первая серия там на перезалив, блядь, уже сколько? Третий раз, блядь, перезаливаю. Представляете, блин? Но все докапывается до авторского права. И при том, что не факт, что когда я сегодня же эту серию залил. Что у ну, а мне опять на какой-нибудь момент мне влепит авторское право, блин? Потому что это пиздец какой-то. Давай, вырубайся, эти мультики. Ага. А это не вырубается, да? Ну, это два зайца, он топ. Топор, топором блядь выебывается много Хуяк. и зайца ничего сейчас он цветы по моему даст я не помню я смотрел в детстве так ну погоди все пожал все разошлись миром руку пожал лап пожал не знаю папа и восстали машины из пепла. Короче, левый шифт уклонять, то, что мы знаем уже, в принципе. Ваван! Ваван! Ну что ж ты так? Вавам, блять! Вавам, блять! Ну что ты делаешь? Ваван! Ваван! Ваван! Быстрее надо быть! Ваван! Держи ваван! По горбу тебе! Ваван! Ну, ваван! Получил! Ваван отдыхает. Че тут охранял? Массовый сбор ресурсов, да. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического спеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты сейчас раз ты не сказал? М -м. Майор, будет привыкш не собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Окей, ну, его собираю. Ты зачем это это, это записывайте типа, по. снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, туда помещаемого внутрь своего пространства и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Mm -hmm. Чудеса науки. Фантастика даги только. А? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Товарищ Муравьева. Документировать. Ну, а это бабка. Я а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тему ракева, а баба Зина. Ну, баба что Зина... вас пропускать. Товарищ, <как> баб Зина. Ну, распоряжение сверху, не могу, что это. Всю дорогу я тут ходила, а сейчас невелено. Ну, запретили бабу. Слушай, сюда. Либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Проходите, бабазина. Свободен. Набалин, бабазина. Подходите к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Сейчас мы его Penetration устроим. Хуяк. Давай, как наклоняйся. Блять, я тебе не ту кнопку жал, сука. Палец соскочил. Начал, короче, под конец. Здорово. На дабл ежать, крестое. отвлекся на картинку. Все, Ваван. Те лучше, наверное, без головы. Давай, подхилюсь немного. Угу. Неоголептиком этим. Вот еще одна записька. Миша, Отвью. посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84. Принеси, товарищу, кольцовый чай. Миш, я быстро. Лаборант 84. Ну это был, походу, лаборант 84, которого мы сейчас немного. Не знаю, уменьшили в размерах на одну голову. Давай, что у нас тут? Уяк. Залутали. Ничего. Ну, Что-то было. Дробуш, ну дробуш можно зарядить график где твоя голова Ох, ебать ну, надеюсь мне тут за такое по жопе не даст и сцена хотя типа ин контент не знаю О? это что груша она работает груша, груша. смотря на режим аварийного питания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 То есть пароли нам по сути не нужны, вот сейчас это объяснил нам. Окей, фамилия, личный номер, бла-бла-бла, цех проращивания исполнительный, нелюдимый. Тропический цех, Костюшко, ольга ведомый, есть налекание за содержание рабочего места. Окей, распоряжение. Направить, так, от кого начальника такого, кому-то за балку. Направить следующих сотрудников пестицидного цеха в качестве сопровождающих по, по, пострадавшей Нелеевая Аа в комплекс Павлов. Получит надбавку за вредность, за три рабочих дня. Ха, за вредность. Оформить командировки и проследить выполнение. Будьте добрее, товарищи, сотрудники, охраны, кураторы исправительных работ поминаю вам, времена репрессий, товарищ Тайна и поиски врагов народа прошли. Да, люди, отбывающие свой срок на территории Вавилова, совершили различные преступления, но от этого они не перестают быть людьми и нашими товарищами. Только от этой атмосферы, что мы создаем для них, зависит то, вынесут ли они урок из своего наказания, осознают ли ошибку. Однако я нередко слышу жалобы в грубое обращение за заключ... с заключенными. Напомню вам, здесь ни колония, ни тюрьма. Будьте добрее, друзья. Понятно? Вы тоже, друзья, будьте добрее. Лайкосик поставьте, пожалуйста. Как же я бы упустил такую возможность, а? Попросить вас. Перчатка? Храз, майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? что можно залезть. он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? успешно нейтрализованный но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным, поэтому вы здесь. Скорее смотрите, пацаны. Нет, там кто-то подходит к нам. Не-не-не, Вовчик, ты это подожди, мы с тобой еще разберемся. А можно дверь закрыть? О, нормально. Вова, чаи, бычки, я не знаю, холодос. Мир называется. Спирт. Не пить. И тут спирт. Но судя по тому, поэтому, тут все игнорировали это. Давай почитаю что здесь. Довожу до вашего сведения, что начиная с 1 июня 1955 -го года комнату отдыха персонала по совместительству будет служить шахматным клубом. Так уж вышло, что наши самые сильные раки оказались среди персонала охраны с учетом того, что дилетанты из команды ВДНХ вылетели в отборочном. Наши стратегии имеют право тратить любую свободную минуту на оттачивание своего мастерства. Впереди схватка с лаборантами Павла, а эти ребята свое дело знают. Понятно. Распоряжение. Приказ начальника 3826 Сеченова провести 55 -го года полную полилемизацию сотрудников предприятия включая обслуживающий персонал убедитесь чтобы каждый расписался прохождение процедуры ну, а. это добровольно принудительно порядке ова а что ты тут делаешь ты здесь отдыхал я тебе не помешал клаван через горстко предателей смогла взломать коллектив который создан лучшими умами СССР фактически коллектив не взломан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 Окей, что есть написано? Программы достойные бандита становится закон. Без маски нахально открыто идет на разбой Вашингтон. Ох уж этот Вашингтон. 1 мая гарм... гармонь крестьянская играем и празднуем Рабочий май майк. Хм. Вовчик. Ваван, давай сюда. Там еще один Ваван. Убежал. И тебе достанется, блядь. Вам всем достанется. Главное, чтобы мне не досталось бы. Короче, крутись. И жаль, пчела, блин. Они сами отгибаться умеют. Я не знаю, тут вообще смысл в этой сильной атаке есть хоть какой-нибудь. Давай попробуем. Ван, все нормально? Ван, ты завис Ну есть, в принципе. Я подготовился так, попрыгал, попрыгал вокруг Я что там охранял, Ван. Может, надо было залетать туда в тот момент, когда он выходит? Ну. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. Мы заблокировали хулиганскую панель магнитной Как подписал... Долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, и тот куст переместился. Ваня, Ваня! что ты курил, блядь? Какой нахрен пуст переместился? Это какой куст? Твой куст, который персональный? Что у нас тут? Мой милый Ви. Оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься.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 Ваша перчатка может быть снабжена модулем ШОК, ударным ЭМИ-генератором. Капсула, содержащая необходимую для установки ШОКа нейрополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Целую. Вечно твоя Эль. Это мне перчатка, целую. Вечно твоя Эль. Здесь тоже какое-то внимание. А, это архив вообще ни хрена себе. Не перекрыли архив. Че? Я стаду свою мою жалости. Видел самые порочные экраны человечества. И речь не только о глубоко я заблуждающихся я западных соседей, об опустивших капитализма. Но и о многих наших согражданах. Но я знал, как только мы объединим людей в единый коллектив, они поймут. Власть, богатство, статус, все станет для людей неинтересно в силу своей невообразимой мелочности. Каждый человек получит возможность обрести знания лучших умов планеты. Человечество превратится в храм науки, в могучий разум, не знающий себе рамок. Людей будут интересовать законами раздания. Другие mm. и загадочный космос. Вся эта теперешняя мышиная возня канет в лету без следа. Я, стыду своему и жалости, видел самые порочные грани человечества. И речь не только о глубоко заблуждающихся западных соседях, а обожествивших капитализм, но и о наших сограждан. Что-то не так. Твою... Ебать! Вот этот ей момент пропустил. Хотя это побыстло кого-то сохранением. Я ушел чуть дальше, чем ушл с первой своей записи. Ух! Ну-ка, ну-ка, ещ глянем. Солдат, Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько буду. пальцев видишь? Четыре. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. а, там, а <с тебя <с на каблуках тут нормально. Это еще кто двое такие. Мы принесли тебя сюда, зажми рану. Зажми! Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач! А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Зажим! Зажим, зажим, зажим! Принеси а, а Это здесь откуда? Быстрее! Ну что, копаешься! Она не нужна. Ты, как ты зажимаешь? Я, Лариса, много вопросов. Так, ладно. Давай, а Лариса, сама ну да, Она Нет Уже есть. Отлично. Хочешь что-то Много вопросов задаешь. Бред, ты доставай. Лариса, блядь. Избегать луча. Да ладно, блять, капитан, очевидность. А ему надо. Слушай, много чести тебя, наверное, приблигать Вот <свот> <свот> так вот тебе. Поколение. Да Железка долбаная. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно. Блять, я, я не с... хотел. Блин, как там, на тап? Я потратил хилку. Да что ты, блядь, делаешь? Да не обсуждай. Да за монстр. На двери? Замок? Да неужели? уже. Открывай уже. Давай быстрее, время уходит.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 Так, давай еще раз. И последний. Все, открыл. Короче, у него там, видели лампочки? Вот. Когда лампочка на нужной фимпочке загорается, ты, короче, кликаешь просто на кнопку. А я что-то сначала такой мышкой хуярю там влево-вправо, блин, но а ничего не происходит. Ну, в этом смысл. Так, ну, давай, пошли дальше смотреть. Я такую сейф-зону найти, бы. space на краю придет за за под дробовиком и засунет гробовиком и укусит за бачок детская колыбельная Не к добру раз что там за дверью впереди Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. Сейв-зону. Все, сейв-зона, ничего не знаю. Короче, они даже мультик, ну погоди, не покажут. Мы данные сохранили. У нас все отлично. А с вами был Зазепа. Все. Увидимся в следующей серии. Короче, увидимся в следующей серии. Всем пока.